Дорогие друзья, здравствуйте! С вами Пугачева Наталья. Хочу записать для вас специально серию видео про хорошие энергии 2019 года, для того, чтобы вы могли ими воспользоваться. Ну, начнем со всех любимых активаций про богатство. И, наверное, больше всего активации, активизации именно в этой области. Каждый мастер, который приезжает преподавать к нам в Россию или ведет курсы, обязательно дает какие-то свои, какие свои варианты для того, чтобы человек мог процветать и на уровне, на уровне своего дома поддерживать богатство и те доходы, которые к нему приходят. Так вот, в связи с тем, что у нас несколько есть таких активизаций, я запишу видео, ну, наверное, по многим из них. И первое, про что я хотела бы рассказать, это про летящие звезды, которые прилетели к нам в 2019 году. Год у нас начался только 4 февраля, то есть только-только мы начинаем с вами жить с новыми энергиями. И я бы хотела обратить ваше внимание на западный и северо-западный сектор. Вообще, конечно, для того, чтобы воспользоваться моими рекомендациями, на всякий случай напоминаю для всех новичков, особенно моего канала, что вам нужен план вашей квартиры и э, желательно разместить вам э, на, на этот план нужно нанести шаблон 24 горы. Его можно скачать в наших полезных видео на нашем сайте npugacheva.com э, Когда вы накладываете естественно по правилам накладываете э, шаблон на на план своей квартиры то вы можете найти те самые нужные секторы про которых будет идти речь в этом и последующих видео для тех, кто боится, что не справится, вы можете писать нам на почту. У нас есть небольшая платная услуга. Мы можем для вас делать, собственно говоря, делать вот эти разметки вашей квартиры. Ну, для тех, кто просто хотел бы найти «Север-Запад», юг и восток своей квартиры, вы встаете в центре своего дома, берете компас или на планшет, на смартфон, можно скачать бесплатную программу, находите, самое главное, найдите север. И понимаете, что вокруг, вы должны понять, что вокруг вас 360 градусов, то есть вам нужно найти нужные сектора. Так вот, возвращаемся э, к, нашему, э, к нашим звездам, которые могут вас поддержать. И эти звезды в 2019 году находятся на западе и на северо-западе. Я понимаю, что многие из вас, э, кто проходил уже мои вебинары, э, кто читает мои статьи, скажут, что ну, там же три ша. Друзья, триша, они как бы, знаете, живут параллельно. Триша – это запрет на активации шумом. Каким-то шумом в том смысле, что строительными работами. Нельзя ломать, пилить, долбить что-то в этих секторах. Да, нельзя. Все остальное, какие-то мягкие активизации, делать можно. Опять же, вы можете выбрать не обязательно западный. Вы можете, например, взять северо-западный сектор, который, даже если вы еще, еще более точнее можно взять, из северо-западного сектора, он же у нас делится с вами на северо-запад 1, 2 и 3. На северо-западе 1 есть одна из годовых ша, на северо-западе 3 у нас князь года Тайсуй, и можно взять северо-запад 2. Но это я говорю для тех, кто, вот, знаете, уже хочет вот как-то... Прям обезопасить себя со всех сторон. На самом деле вы берете просто запад, северо-запад. Это легко найти в своей квартире. И что мы с вами, собственно говоря, будем делать? Мы ставим туда какой-то движущийся предмет. Например, вы можете поставить туда э, мобили. Мобили это, знаете, вот такая кошка, с китайс... китайская кошка с лапкой. Она бывает различных вариантов, то есть можно найти действительно очень красивую дизайнерскую. Я вот видела в одном дизайнерском магазине в Европе очень интересная э, э, такая переработка этих китайских кошек в дизайнерские такие, знаете, очень красивые статуэтки которые тоже также лапками машут можно мне очень нравится просто часы с маятником до да? маятник все время который все время в движении и вещь нужная всегда можно время посмотреть и можно поставить вот в такой сектор где нельзя шуметь стучать но нам нужна там какая-то активность что мы еще можем сделать в этом секторе мы с вами можем туда поставить ну Конечно, мы можем поставить туда свой рабочий стол, мы можем поставить, мы можем иногда там работать, если вы, например, работаете за ноутбуком и можете переходить. Это можно делать дома, это можно делать в офисе, более того, что мы еще можем туда с вами поставить, кроме мобили? Кроме самого себя, мы можем туда поставить телевизор, мы можем поставить туда музыкальный центр. Конечно, мы можем поставить фонтанчик с водой, мы можем поставить туда вентилятор. Слушайте, ну фонтанчики с водой, вентиляторы, они все-таки требуют уже какого-то просчета. И активировать ну, все подряд, наверное, не стоит. А все-таки там уже нужно будет высчитывать какой-то более точные часы, когда можно делать эти активации. Поэтому... Для такого безопасного, но тем не менее эффективного поддержания звезд, которые приносят, годовых звезд, которые приносят вам богатство, богатство приносят не только вам, они а приходят, богатство как бы в ваш дом. Я рекомендую вам найти западный, северо-западный сектор. И разместить вот такие мягкие активации на 2019 год. В следующем видео я вам расскажу про секторы богатства, расскажу про лошадь богатства и поделюсь еще с вами многими секретами, которые можно применить в 2019 году достаточно легко, просто и которые будут очень эффективно Для тех, кто случайно попал на мой канал, еще раз напоминаю, что на него можно подписаться и все новые видео, к вам будет приходить оповещение о всех новых видео. Итак, жду вас на наших вебинарах, вебинарах по фэн-шуй по вадзы и хорошего вам денежного года.